И момент, который может быть ценен для в принципе, любого агента по недвижимости, потому что сейчас буквально у меня случился просто очередной коррект души, потому что я прослушиваю звонки, которые совершают студенты курса «Риелтор. профессии и бизнес» по первым скриптам, и я эти звонки корректирую. И вот в этих корректировках я вижу прям через один звонок, а то и из, двух, из трех звонков два таких, где сразу же агенты совершают две ключевые ошибки – Первое, они слишком рано начинают говорить о стоимости своих услуг, начинают пытаться как-то завязать этого человека на себе, начинают рассказывать пункты договора, которые они будут подписывать, что-то еще, ну то есть куча каких-то тонкостей, и предупреждать о том, что если вы меня обойдете, я не заработаю, это будет неправильно или что-то еще. Смотрите. Это же очевидная истина, которая вот для вас, вот вы сейчас будете смотреть видео и думать, а что такого особенного-то? Ну что такого особенного говоришь? О, да, открыла Америку. Так черт побери, если это Америка, в чем проблема, почему мы это не используем в первых телефонных звонках вообще? То есть человек готов отдавать деньги за что-то, что он считает более ценным, чем та сумма, которую он отдает. То есть ценность покуп ну, ценность услуги или продукта должна превышать те деньги которые просят от человека за эту ценность не равно в том-то и дело потому что когда например человек думает что о ну то есть мне что выгоднее иметь вот эту кружку или удержать например тысячу рублей в своем кармане или там 500 рублей в своем кармане что мне больше ну ценнее на мой взгляд оставить 500 рублей или поменять эти 500 рублей на кружку, потому что кружка мне ценнее, чем 500 рублей, которые останутся у меня в кармане. Понимаете, в чем прикол? То есть наличие кружки в жизни должно быть круче, чем 500 рублей в кармане. То есть, соответственно, ценность должна быть не равна, потому что если человеку абсолютно все равно, ну можно 500 рублей в кармане оставить, ну можно кружку вместо этого поставить у себя дома. Ну как бы и то, и то. То есть он такой, ну можно купить, можно не купить, и он не покупает. То есть он должен такой думать, блин, да конечно, мне эти 500 рублей не нужны так сильно, как вот эта кружка. Кружку я хочу. И он идет ее и покупает. И тогда это быстрая, естественная покупка, когда нет возражений, не надо за уши тянуть, не нужно никому ничего навязывать, давить там, выкручивать руки и все тому подобное. Вопрос, какая получается ценность и цена, какое взаимоотношение у них происходит, когда в первом звонке обычно, что говорят клиенту? Ну, там, спрашивают, что вы хотите? Он говорит, я хочу, конечно же, однокомнатную квартиру в центре нашего города, рядом со всеми метро-остановками и всем-всем-всем, и за сколько? Ну, лучше за миллион рублей, да? Ну, то есть, это что-то прям классное, вот, за очень маленькие деньги. При этом, конкретики дать не можем, как правило, потому что, ну, а что мы ему скажем, что нет в центре такой квартиры, то есть, такая квартира есть на окраине. Некоторые об этом говорят, и начинается разговор такой, но ну, это не идеальный вариант, конечно, но надо будет чем-то пожертвовать, ну может быть рассмотрим варианты подальше от центра да то есть как бы мы ценность кружки начинаем уменьшать в первом звонке понимаете то есть почему потому что идеально подходящего варианта по первому запросу у 80 процентов клиентов не бывает Ну, это факт ну то есть вы с этим работаете вы это знаете даже лучше чем я что делать, да, то есть получается, что непонятная еще ценность, будет, не будет, никто, практически никто из агентов в первом разговоре не может гарантировать, что да, точно такая квартира есть, и начинать ее предлагать. И более того, начинать предлагать какую-то конкретную квартиру, не пообщавшись, не выяснив, почему эта квартира, зачем, какую проблему человек решает. Но что ему нужно, кроме основных параметров, которые он озвучил? Но тоже очень большое, большая вероятность, что ты не попадешь. Ну, то есть это из серии типа пальцем в небо, да, может зашло, может не зашло. Но при этом есть четкая конкретика, как эти услуги будут оплачиваться. Когда заключается договор, какие обязательства вешаются на клиента, что он, он уже должен по факту обращения к вам. Теперь вопрос. Ценность и цена. То есть цена четко понятна она измерима в цифрах во времени и в обязательствах ценность не очень понятна не очень измерима вообще не факт что она будет как говорят ну вы оплатите в случае если мы сработаемся то есть как бы еще не факт что ценность будет вообще в принципе но время будет потрачено сто процентов то есть очевидное правило которое понимают все но при этом абсолютно ну, я не знаю, абсолютное большинство агентов по недвижимости в звонках, так как я больше года слушаю звонки не только своих менеджеров, а слушаю агентов по всей России и на русскоговорящему зарубежью, потому что студентов у нас уже почти тысяча человек, и это полный, ну, разброс огромный. Вот я сейчас с вами абсолютно бесплатно делюсь этой полезностью. Ваши страхи, что вас обойдут, вам не оплатят или что-то еще, не, вы, во-первых, от того, что вы их проговариваете, ну, то есть, вариант того, что что-то пойдет не так, становится только больше. Это первый момент. Второй момент, какой бы у вас ни был договор, сколько бы вы раз об этом не сказали, как бы вы клиенту не объяснили, как бы вы не наделили его ответственностью, что он перед вами там ответственен и должен там выполнять свои обязательства, никаким образом не прогарантирует вам факт оплаты ваших услуг. Совершенно другое прогарантирует вам факт того, что ваши услуги будут оплачены. Кардинально другое. Если было интересно, оставляйте записи под этим видео, что хочу узнать, что это. Напишите, хочу узнать, что это. И мы обязательно снимем тогда Второй видосик. Все. Люблю, целую. Надеюсь, что это было полезно. Пока-пока.